Ну, конечно, мы довольны сегодняшним матчем, победой, одержанной сегодняшнем матче. Ну, конечно, ни для кого не секрет, что противостояние Минского, Динамо и БТ – это всегда матчи повышенной, повышенного накала, повышенного антуража. Это с точки зрения и болельщиского интереса, и эмоций, которые болельщики испытывают на трибунах. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно, по окончании матча, как говорится, можно разные реплики услышать со стадиона, но… Я скажу так, что это нормально, это нужно принимать. И когда есть эмоции среди болельщиков, когда болельщики реагируют таким образом, значит, на футбольном поле команды, которые сегодня встречались, а встречались действительно достойные друг друга команды с хорошим подбором футболистов, очень много игроков национальной, молодежной, сборной нашей страны. Поэтому матч получился, еще раз говорю, с хорошими эмоциями, с хорошим накалом, ну и, конечно, с мужской борьбой. И если болельщики реагируют с таким эмоциональным запалом, скажем так, да, с, такими, э, с такой реакцией, значит, матч не оставил равнодушным болельщиков тех, ради кого мы играем. Сегодня, конечно, и поддержка футбольного клуба Батэ команды БТ, да, большее количество болельщиков, но и наши динамовские болельщики, которые также нас поддерживали, мы ощущали эту поддержку, поэтому и большая благодарность и нашим болельщикам. Что касается матча, то первый тайм вышел э, мало, мало, скажем так. Было остроты со стороны одной и другой команды, да, не хватало голевых ситуаций, но в какой-то степени, понятно, еще раз говорю, вот этот повышенный предстартовое состояние и у нашей команды, и у соперника вызвало, может быть, такой не совсем интересный первый тайм. Но во втором тайме игра раскрылась после того, как мы реализовали 11-метровый, да, и понятно, что уже Батте, понимая то, что проигрывает, начал смелее идти вперед, и игра уже пошла так на встречных курсах. Был эпизод, когда было трудновато нам, особенно на правом фланге обороны, где Влад Калинин и... Паша Седько действовали в полузащите и Никита Демченко помогали в подстраховке именно против пары полузащитников концового Игричиха, где было достаточно нам трудновато. Но, еще раз говорю, мы довольно хорошо справились и а в тех эпизодах, где все-таки не доработали, да, то Федор Лопаухов на последнем рубеже отлично сработал, выручил команду. Конечно, игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону, но в целом, еще раз говорю, по созданным моментам, по реализация этих моментов, но мы превзошли на данный момент соперника, поэтому, на мой взгляд, заслуженно победили. Пожалуйста, вопрос. Чтобы у вас было русский футбол, вы упомянули, что было трудно на правом фанге, поэтому вы сняли Рылыча на осетинскую куману, да? Нет, Рилыча мы поменяли не поэтому. Трудновато нам пришлось уже во втором тайме непосредственно. Да? В первом тайме я еще раз хочу заострить внимание, что игра была с мало, остроты не хватало одной и другой команды. Да? А вот во втором тайме, да, особенно после того, как счет стал 1-0, нам немножко было трудновато. Вот только с этим, скажем так, Паша Ситько вышел в перерыве по той причине, что нам нужно было добавить созидательных действий в командном механизме. Да? Поэтому эта замена была вызвана не тем, что соперник условно что-то нам доставлял трудности, а именно, чтобы нам конструктиво добавить в атакующих действиях. Вот. А уже в концовочке, вот когда счет стал 2-1, мы сделали замену Сашу Свирепу, выпустили именно... Перешли на игру с тремя центральными защитниками. И вот именно под этот компонент, чтобы Гречиха и Концевой, скажем так, не, не обостряли эту ситуацию на левом фланге своей атаки, на правом фланге нашей обороны. Здесь мы уже перестроились на игру в три центральных. И Сашу Свирепу именно с вот четким заданием выпустили, чтобы он не давал свободы здесь вот взаимодействия Гречиха и Концевого. Еще раз говорю, такие тактические нюансы, которые в игре происходили, возможно, Удаление главного тренера Батэ повлияло на то, что какие-то трудности команда, возможно, в перестроениях или в каких-то эмоциях испытывала. Но, еще раз говорю, вот этот градус повышенной игры, он и способствует тому, чтобы вот в таких матчах, скажем так, испытывать такие эмоции. Поэтому были и красная карточка тренера, были и желтые карточки одной и другой команды. Но, еще раз говорю, в целом, очень так... Позитивно оцениваю то, как этот матч прошел, с каким накалом. Вот Хотелось бы, чтобы как можно больше матчей в нашем чемпионате было такого накала и такого антуража. И Свирепа, и Адах дебютировали за Динамо. Не страшно было пропускать их при таком знаете как, страшно. тренера вообще не должно быть такого состояния. Страшно, не страшно. Они профессиональные футболисты, они готовятся вместе с командой с первого дня, они хорошо физически готовы один и второй. Поэтому, ну понятно, что Джозеф Ада у нас легионер, где-то немножко вопрос адаптации был, но в целом он в этой позиции, это его... Профильная позиция, левый атакующий полузащитники. в целом он неплохо справился, да, уже ясно, замена была вызвана тем, что я понимал, что Баты уже раскрывается, будут зоны свободные, а он достаточно быстрый футболист нашей команды, поэтому на вот этом свободном пространстве задание получил, чтобы все-таки он обострял ситуацию и отодвинул игру от наших ворот за счет своих скоростных качеств и за счет дриблинга. Были эпизоды, где он хорошо сработал. Есть еще вопросы? Миронов Лия импортировал спорт в бай в первом тайме игра выглядела более-менее равной где-то ближе к концовке даже Ботен немного прибавлял но во втором тайме и чему свидетельствует счет по большей части игра осталась за Динамо как вы считаете за счет чего вашей команде удалось сегодня победить и переломить, и переломить ход встречи в свой ну, знаете, в таких матчах, когда, еще раз повторюсь, две достойные команды встречаются, очень важен фактор первого забитого гола. Да? Вот поэтому здесь, поверьте, случилось так, что мы забили первыми гол, да, потом Батте сравнял счет. Естественно, что как только Батэ сравнял счет, и здесь вот пошло, как такое знаете, выражение, перетягивания каната, кто кого. Вот. И когда уже мы забили второй, естественно, мы управляли ситуацией, потому что времени оставалось не так много, и Батте нужно было раскрываться. То есть, когда две команды обладают хорошим исполнительским мастерством и подбором футболистов, на свободном пространстве, когда оно появляется, конечно, могут возникать опасные ситуации. Фактор первого гола склонил чашу весом в нашу пользу. Когда мы забили этот первый гол, естественно, вот, мы какое-то определенное преимущество в игре психологическое получили. Затем Батте сравнял счет, психологическое преимущество перешло к сопернику. Затем мы забили второй гол, да, продавили ситуацию, вратаря до конца доработал Никифоренко и э, внесли, как говорится, с ленточки мяч в ворота опять психологически технологические преимущества перешло к нам и естественно что уже когда концовка когда команда большими силами соперника раскрывается вот здесь возможность проводить быстрые встречные атаки и э, поймать соперника на на встречной быстрой атаки вот что и случилось в принципе поэтому еще раз говорю фактор первого гола уже третий матч Федора Лапухов в стартовом составе но уже против соперника более сложного уровня как оцениваете игру брата ну, меня очень радует то, что он психологически устойчивый, да, хоть и парень молодого возраста, 2003 года, года рождения, да, но очень психологически устойчив, потому что с ребятами, которыми доводилось работать, особенно на вратарской позиции, довольно молодыми, да, им свойственно вот это, можно сказать, такая психологическая неуверенность, когда... Э приходится или выходить в стартовом составе, или, может быть, даже на замену выходить, когда случаются бывают травмы вратарей. Да? И вот здесь всегда есть опасение, что как молодой вратарь справится в этой ситуации с точки зрения психологии. Вот. Ну, Федя, еще раз говорю, он довольно психологически устойчивый. Ну, здесь надо отдать должное тренеру вратарей нашей команды, где идет очень серьезная, кропотливая работа именно вот в психологическом подготовке к матчу. Помимо технико-тактических каких-то действий, идет еще психологическая работа. И здесь очень важен фактор врата, тренера-вратарей, который вот эту работу ведет. Поэтому в целом мы довольны и всей командой, и действиями Федора. Приятной неожиданностью стало большое количество ваших болельщиков на выездной игре, и то, как хорошо их было слышно практически все 90 минут, они сильно помогли в достижении победного результата? Безусловно, безусловно, потому что, поверьте, ну, мне, наверное, как который городской стадион этот Борисович очень прекрасно знает и знает, какой здесь антураж. Да, он немногочисленный я имею в виду по 5,5 тысяч, по-моему, да, Сергей Николаевич? Да, четыреста вмещает, но когда он полный здесь чувствуется, чувствуется хорошая энергетика, хороший антураж. вот Поэтому, конечно, нам очень важно было чувствовать свою поддержку своих болельщиков, за что мы, конечно, команда в целом благодарны. Вот. И те эмоции, которые после игры они испытали, команда подошла, поблагодарила, и они все довольны и благодарны команде за сегодня доставленные эмоции.